Привет, молодые люди! Меня зовут Эрик Шоков, и сегодня речь пойдет про Danger Zone. Этот режим уже 2 года в CSGO и он не пользуется популярностью. Давайте говорить по факту. Когда ты запускаешь Danger Zone, попадаются те же игроки, которые были в прошлой игре. Не из-за того, что это какой-то крутой подбор, а из-за того, что подбора просто нет. Игроков мало. В общем, давайте говорить о том, что этот режим не такой, как вы думаете. Я честно думал, что это дерьмо. Это неинтересно, это сделано плохо, но это все наоборот Чтобы у вас появилось бы понимание о том, что это не то, о чем вы думали Я вам покажу просто вот этот фрагмент Вот смотри О боже мой Да, примерно такие вещи можно делать в этой игре Летать по карте, уничтожать всех, просто используя такие вот бусты. И самое главное, это пустяк То, что здесь можно делать еще, вы увидите в этом ролике Оказывается, в этом режиме есть изображение кроссовок, которые помогают тебе убить игроков. То есть 5 на 5 унижение — это убить с ножа, а в Danger Zone — это на него прыгнуть на голову и убить его таким образом. Я про это не знал. Для меня это было уже открытием. Я потратил 2 дня по 8 часов на этот режим. Я реально начал затрутить. Мне начало это нравиться. Серьезно, Danger Zone в моем понимании поменялся когда я узнал про сегодняшние фишки. Эта информация для меня оказалась максимально интересной и, самое главное, случайной. Поэтому я с вами ею делюсь. Это, по факту, очень для меня ценный материал. Раньше, когда я играл в Danger Zone, для меня это было скучно, много было читеров, я просто бегал, все были на земле и так далее. Но режиму исполнилось два года, и тут много чего изменилось, что меня заставило вернуться и... Он мне понравился вам серьезно Если вы сейчас зайдете в Danger Zone То вы увидите то, что некоторые люди летают По карте, и это самая главная Фишка, я сейчас зачитаю некоторые факты Фишки, лайфхаки Из 2017 года, да, они вернулись Которые помогут вам понять, что тут вообще будет Происходить в течение всего этого ролика Давайте начнем с ранговой системы Она тут самая недоработанная, потому что Тебя может повысить за пятое место И понизить за второе, сразу говорю На два звания тут не повышают и не понижают Все это тебе кажется, потому что Ранги обновляются только после завершения игры Поэтому и появляется у многих ощущение того, что такое происходит Последнее звание – это воющий вожак Это отдельная тема для разговора Некоторые выиграли по 15-20 игр подряд И только тогда им давали это звание Он самый нестабильный и его очень легко потерять Некоторые обладатели утверждают, что его легче апнуть без напарника, играя в соло При старте игры есть три необходимые вещи, которые нужно найти Либо заказать дроном, чтобы приступить к полетам по зоне Первое – броня Второе. Оружие. третье Комплект мобильности. Если вы не находите броню или чем открыть ящик с ппшкой, в течение 30 секунд заказывайте дроном нож, а потом броню. По причине того, что многие игроки высокого уровня игры летают на толчковых минах, я рекомендую смотреть больше на небо, чем на землю. Нужно внимательно слушать, не раскрылся ли парашют за спиной. И нужно не забывать, что с минами вам могут прыгнуть на голову и без раскрытия парашюта. А это равняется смерть. Используя мины, можно облететь половину карты. Они дают больше экшена и азарта. Серьезно, когда я начал этим пользоваться, я по-настоящему полюбил этот режим. Если говорить про ошибки игроков, то они во многом заключаются в манерах игры. Например, выставка над лицом тиммейта. Нужно ходить друг от друга как минимум на расстоянии одного сектора карты. Чтобы тиммейт мог помочь в случае необходимости Либо же спрятаться, чтобы заставить игру Насчет карт в целом нет никакой разницы Но фростбайт зимняя карта, раздражает постоянными вылетами Багами и подобными рода проблемами То есть, возможно, когда вы будете играть, вы вспомните мои слова Фростбайт очень часто вылетает при загрузке В Данчерзон нет патруля, демки не записываются Репорты еле-еле как кидаются Поэтому шанс увидеть читера очень большой Если вы будете тренироваться вот так вот на карте То рано или поздно вы научитесь делать просто лютые прыжки Которые помогут вам закрытить свой скилл в раза три Ну понятное дело в Danger Zone вы не сможете так прыгать без парашюта А с парашютом сможете Поэтому все опытные игроки прописывают вот эту команду, которая у вас на экране Она отключает автоматическое включение парашюта Поэтому после прописывания этой команды вы включаете его сами Например, вы летаете по карте и в какой-то момент видите противника, он находится вот здесь. Вы нажимаете на пробел, и парашют раскрывается только в этот момент. Это очень удобно, поэтому это must-have для каждого летчика на этом режиме. Мы зашли на карту прямо сейчас, у нас есть полторы минуты выйти, и эта игра не зачитается. Если в чате сейчас появится информация, что зашел какой-то банжо, либо колокольчик, либо курица, в общем, замученный игрок, то вы можете спокойно выходить с этой карты Потому что это скорее всего читер Которого за зарепортили Все игроки присоединились, матч начнется через 12 секунд Здесь все спокойно У вас вопрос, а кто со мной играет? Как понять? Где это пишется? Кто со мной играет? очень просто. Нажимаете начать голосование, выгнать игрока и открывается список игроков на этом сервере. Локацию надо выбирать сразу же, потому что вы ее просто потеряете. Найдите позицию, которая вам интересна, которую вы изучили, где хороший дроп и просто падайте постоянно там. Я беру экзопрыжки. Это моя такая фигня, забудьте про нее. Опытные игроки берут бонус за разведку либо за выживание. Они постоянно в игре То есть, если вы умерете 40 раз, они останутся Экзопрыжки на одну смерть Потом уже их не вернуть Смотрите, 750 долларов И вы думаете, откуда у меня такие деньги Вы кидаете вот такую вот штуку, взрываете И теперь она бесплатна Ребята это очень удобно Вы видите сумку с деньгами И, наверное, вы все нажимали просто на ей И вот так вот брали Но нет, это не нужно делать а Вы просто ломаете И деньги падают быстрее oh. Может, не говорить, Почему я не могу ничего говорить? No, ну, короче, только инфу, Боже Только инфу, хорошо У тебя есть попыт? У меня есть попут <с jeito> У меня есть попут, Согласитесь, он лучше гораздо, чем Симпл Димпл Да, он круче. Круче, круче, 100%. Пришло время закупаться, я покупаю мобильность, и сейчас я наконец-то вам покажу, как мы сможем убить какого-либо игрока. Вот, мы его видим, мы кидаем мину. И... И как-то так. Я <смех> что это было. Это пародия на хорошие прыжки, на самом деле, поэтому я буду учиться... И совсем скоро вы увидите мой лучший скилл. Еще самое главное. Если вы убиваете своего тиммейта, он не возродится. А если вы убьете самого себя, вы не возродитесь. Это нужно... Ну только так. Да конечно, ладно! Слушай. Хорош. Ну вот, примерно вот так это работает. Я даже ничего не понял, что ты сделал. Смотри, сзади по карте. Вон, видишь, на барже двое, они без лута. Смотри, как я сейчас с ним полечу. Ну или они с лутом. Так, я, я у них заселись пока, может быть, я умру. Двое, быть, двое я стоят не... просто вот так. Вот кинул метку. Над дроном прям. По дронам. Ого, сади. Живи, живи, живи, живи. Да, живу, сзади, живу. сзади, сзади, сзади. Это летающий пол? Mm -hmm. Да, это летающий Слушай, ну такого раньше не было, летающих так много. Но слабо слабый летает, это врачок, конечно. Да, просто меня, видишь, убили. Меня убил тип, который убивал. Не-не. Вот поэтому. Да, не, не, это нормально. да да Просто сейчас мы будем ходить в разных местах. Смотри, вот я тебе сейчас покажу на своем примере. обычного так вычисляешь, где есть кто-нибудь. И вот так делаешь. Вот, смотри о боже мой контент хотел а вот эту штуку лучше не используй, когда летаешь она только тебя тормозит будет этот щит, щит? О, он он он видел видел последний чел остался он где-то там oh. попал один раз у него скаут оскар хороша тебя повысили поздравляю. О, лес охотник один. Шикарно. Ребят, И начало уже... есть. Видишь, как интересно, то есть, когда ты вот так играешь, то есть это уже другая играет, это необычная. Да, да, да. Вчера. Ай-яй-яй-яй-яй. Ниже, Хорош. Еще тут. Найс. Хорош, лучше. И все, последний где-то. А, вот. Он меня здесь. Отвлекает, отличай его. Найс. Хорош. Ну слушай, видишь, уже понимаешь суть. Уже но щелки да тоже, я я корявые корявый игрок. он бы умер бы и так бы я от себя 0 пуля 2 хп ладно там сложно было мне пуль не был меня понизил что за руку вообще без понятия повезло, где повезло повезло повысило, но я вообще... повысило. да нормально да нормально не парси это придет о боже, ты так вылетела! Ой, чувак! Я Хотя его может, убил. Может, тебе даже не нужно. Ой, я прострелил просто стрелял, просто дом. ВХ получается. Да, 4. да. Попал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Блин, что я так плохо попадаю? Второе место у нас. О, повысили. Кайф. Ты мне щас, вот, ты сейчас игра, скорее от тебя зависит, больше, У тебя оружие, у тебя дроп, хороший. Один справа от меня, а второй на крыше, слева от меня. Вон, я его увидел. А, он ко мне домой поднялся. ай ай, яй яй яй, -яй. Mm -hmm. О, там читеры Есть. или что меня очень красиво убили. Он на бой не ходит, что ли? Да, да, да, получилось? да, у него вообще, чит, чит, а, чит. это читер, это читер. Да. Да. Ну вот, добро пожаловать. Да, по факту так, первый читер его... за все теперь. Убил челом. Хелку мне подарили, хорош. Хорош. Ой. Представь 10, ладно, поиските, в одну карту бы собрались. О боже, что я игрались бы там. Я смотрю, ты уже пошел в соло их убивать. Ну вроде бы, удачно. Я смотрю, ты уже начинаешь справляться. Не, ну Только слушай, это... я просто играю сейчас в таком стиле, который у меня был. Просто бежать и убивать. Убил вдалеке. Так, вижу, а вижу, может, вижу. Не умирай. не умирай. 51 хп снес. Ну да, там где-то. Хорош. Ой, тут бомб взрывается. Вот ты меня спас. Используй тачку, чтобы не залез. куда залезть. Куда? Хорошо. Сиди просто на вот этой штуке всю игру. Пробел нажми там. Все? Да, да, да. И теперь просто выстреливай оттуда. Ты можешь Убил сам первого. закончить. Первый пошел. Я могу ничего не делать. Ты можешь сам закончить игру. Я убью того, кто ресится. Я убью, я убью. У меня попроще будет. Не трать патроны, не трать патроны лишний раз Хорошо Хотя, да, лучше Хорош Остальные перед тобой будут Повернись сюда, да. Там Скар, Там SCAR. по идее инфу у них и тебе только звук Посмотри, посмотри вышку, вышку посмотри Все, хорошо. Он не понимает где-то, вбивай, О -о -о. вбивай его он, он не фокусирует где ты находишься Добей, добей, пожалуйста Руш, все, у тебя инфа по последнему просто контролировал. Осторожно, у него винтовка может быть. Он полетел. На, на крыше, на крыше, ты его слышал. На крыше это левой. Ай-яй-яй! Ты его слышал. Ч О, хоро. повысили, повысили. Да? Ух, да, я его не слышал. Ой, я сейчас попробую сделать тот самый трюк. На голову упасть? Да. Попробуй. Ну и на голову, а со спины просто. Я не положу, как кстати. Улетит. патроны закали. За, за камнем герри. Убил. Хорош. Не повысило. Смотри, что сделал. тапка убил. убил. Я тапка А убил. ты. Да, да, да. И, да. Гори, гори, ясно. О, он горит, он горит. Хорошо. Ой, Лита. Повысили. Да. Изи. Давай еще парочку собираем, Давай, давай. Уф. Сейчас мне прилетит, я, может, попробую выбить его. Хотя О, я можно Все, я аккуратно играю. <звы> О, боже, чего. А третя... а да? да я тебе говорю, тут секрет какой-то странный бред. Да, 32-й. Добро пожаловать. За этого, кстати, ненавидят большинство. Ой, ой Третье место. Теперь выиграет. Ну как они выиграли нас? Я не понимаю. Такие не выигрывают. Ой, я серый волк. Тебя? Да, за это третье место. Это самая худшая к карта наверное за всю жизнь. Тебе ж не дали серого. Дали, дали серого. реально дали. Чувак, за такую позор, позорную карту. Давай еще. У меня просто Я должен убить его. Да. Убил его. Хорош. О, как же больно и обидно иметь. Да. А, такой а -а -а -а. Третье место в вах. пахне, второе. На том а острове. Я не могу У меня пока нет. Вау, вау, вау, Тебя стреляет. Чего? Первый килл такой. Главное, вот ты сейчас почувствуешь эту штуку и пойдет Смотри, что второе они обычно Там еще может второй, третий. Да, назад. вижу второго. Вот. Убил. Хорош. И за белым контейнером. Хорош. За белым, да? Да. ой Убил. Все, лас, чел остался. Попал и... Сейчас добью. Ой! Ой! Ты умер? Ты умер? Нет, я не умер. На этом моменте мы уже закончили играть, потому что уже две ночи подряд по 8 часов это уже перебор. Поэтому полное прохождение до последнего звания ожидайте уже в ролике прошел полностью CSGO. Надеюсь, то, что информация в этом ролике для вас была полезна. Потому что для меня это просто цены. Очень ценный материал. Я его собирал 15 часов. И в этом ролике я вам рассказал о нем очень кратко. Всем хороших каток в Danger Zone. Летайте. Учитесь делать это лучше. И встретимся на одном сервере. Пока.